Ну что, ребятушки, вышел только что на моем канале ролик, где мы открыли 50 вот этих вот новеньких кейсов. Сейчас я хочу добить еще 25, и это будет уже 75 кейсов. Это будет самое, ну, на русском ютубе, по крайней мере, не знаю, как на всем ютубе, да, максимальная проверочка этих кейсов. Мы сейчас на ваших экранах закупаем еще 25 ключей. После этого переходим... К открытию игры в контр. Конкри... к открытию кейсов в игре Counter-Strike. Напомню, что ролик без монтажа, потому что я хочу как можно раньше выпустить этот видос, чтобы он набрал больше просмотров. Да, это логично. Поэтому, ребят, все, кто тут впервые подпишитесь на канал, также у нас проходят прямые... Стримы, прямые трансляции, прямая трансляция на Твиче, ссылочка на Твиче в описании будет Мы на неделе стараемся каждый день, либо день через день стримить Казик Кому интересно, переходите И также халява, спины, вся эта история на сайте КС, на Казике, в прикрепе к этому ролику будет Чекайте, короче, начинаем Так, ну, что, подождите, мы купили вроде ключи, да, мы все купили 25 кейсов, поехали! Уже 50 открыли, ничего не выпало, но человек говорит, надо открыть еще 25 штук. Ну, я думаю, знаете, что результат поменяется, но я думаю, КС думает совершенно иначе. Так, показываю, как выбивать статрек любой тайный скин. Посмотрел его скоп навел вот сюда, вот навел сюда и чекай. Это поза орла еще и сейчас залетает статрек КВП прямо с завода, чекай. Да, поза части счастья и радости, либо перчатки, либо стрек КВП. Ну, кстати, тоже неплохо, это не армейка. Это не армейка, это вроде бы как годно. После полевок, да? Да, после полевок. Следующий контейнер. Не изменяя нашим с вами традициям, смотрим в скоб, смотрим в дуло. Вот сюда наводим, сюда наводим, тут трем и чекаем. Закрываем, открываем. Либо это перчи, либо это статрек, прям завода. Я этот лайфхак показываю, значит, один раз. Один раз. Ну. Но... Этот лайфхак работает на Негив, хорошо, я понял, немного здесь система дала сбой Если мы сделаем так с Негивом, ну вот так вот сделаем, тут потрем, тут потрогаем, тут потрем, сюда посмотрим, чекай Значит, сейчас должна выпасть АВП либо перча. Ибо ну система работает в обратном направлении, поэтому... Хорошо, выпал маг, я понял, маг, кстати, поношенный и Негив был немного поношенный нам выпал мак, мы а, еще раз смотрим в прицел мака, вот сюда, вот тут все потрогали, а, значит открываем контейнер, будем идти по этой стратегии. Хорошо, тот скин, который выпадает, мы осматриваем его в кейсе. А, Галиль выпал, ну слушай, пока что выпадают... Неплохие скины, они тянут на тайное качество почти Так, Галиля, смотрим Галиля э.. Тоже также вдуло, чекнули, заглянули Перчатки, перчатки Сейчас обязаны выпасть, потому что я их там почти увидел Давай, либо перчи, либо юспик, либо лапку. Ну, э -э.. слушайте, М-ка еще не падала Пока идет, идет годно Идет годно Так, опять все по старой стратегии Перчатки здесь увидели а -э.. Перчатки увидели, поэтому поехали Ребят, кто не видел открытие 50 контейнеров, я сейчас где-то, подсказка, вон там он вылезет, вон там получается, посмотрите. Там было жестко, там э, с э, выпадала вся армейка, которая есть в этом кейсе, блин. Кейсы, кстати, потихонечку заканчиваются, мне это вообще не нравится, потому что пока что никакого хорошего результата нет. Ну, э, эти пулеметики падают, мы, кстати, может быть, даже контракт сможем сделать из пулеметиков-то. Было бы неплохо. Ну, хотя бы пистолет какой-нибудь. Хотя бы какой-нибудь пистолет. Фамос, кстати. Фамос, кстати, тоже годный. Давай-ка мы вернемся с тобой к первоначальной стратегии. Так, а где у нас Фамас? А он вот он. Заглядываем в дуло. Посмотрели. Все, потерли, все, потерли. И поехали. Открыть контейнер. Не, прикинь, вот я сейчас сижу, не ожидаю реально выпадет статрек что-нибудь угодное. Ну, типа тайное, либо перчи, что-то такое. Нет, но выпадает UMP. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ребят, лайк, пожалуйста, под ролик. Реально, на ролик потрачено, в общем, ну, 50 тысяч. Скин, который я про продал, если кто первый ролик не смотрел, чтобы открыть эти кейсы. Это топ-3 грязных ножа, статрек, бабочка, легенды, Закаленные в боях. Он 80 тысяч должен стоить, стоял за 80, но вышли новые кейсы, нежданно гадано. И мы их, собственно говоря, открываем. И я вот сейчас думаю, лучше бы мы их даже не трогали, блин. Ну, потому что результат, честно, оставляет желать лучшего Вроде бы все по гайду, все по инструкции делаем Все по потерли, да? Но опять же, Глок нам еще вроде бы как... А, он нам второй раз уже выпал Блин, но в первой части хоть пролетали обапки Испы неплохо Неплохо Если он прямо с завода, то это гуд Ну, я просто не знаю его прайс, но он, по-моему, потертый немного Он немного поношенный Он немного поношенный, да? Так, а вопрос в цене но тысяч пять? Тысяч пять или сколько он стоит? Тысяча девятьсот. Ну это вообще, это мало. Я думал, он типа четыре-пять тысяч, он прямо из завода. Ну ладно, первый неплохой скин, может быть, дальше пойдет лучше. 5.7, кстати, реально крутой, кру крутой тут скин, который есть. Он мне очень нравится, реально. Это, это а-ля Hyper Beast, что-то по типу такого, но скин прям годный. Мне кажется, его даже можно было в качество повыше записать Потому что 5.7 реально очень круто нарисованный скин прям качественно сделанный Еще раз, глачара У нас остается... На самом деле не так много контейнеров у нас остается И все-таки хотелось бы увидеть тайный скин прямо с завода Ой, Ну почему такой дроп? Не, может еще перчи выпадет. Никто же не знает Калашек даже. Ну, хотя бы нам сейчас выпал П-250. Это радует, потому что до этого 50 кейсов открывали, вообще ни, никаких просветов не было. Здесь хоть П-250, ну, хотя бы так. Хотя бы так. В целом, пулемет. Блин, реально, в этом открытии как-то оно поинтереснее. Пулемет немного поношен должен быть. Он прямо с завода. Почему он... Подожди, а почему он с потертостями здесь? Это норм. Это, видимо, так и должно быть. Ну да, я почему-то подумал, что типа потертости, что это такое Ладно, не останавливаемся на достигнутом И выбиваем армейку дальше Нам все-таки нужно сегодня всю армейку с кейсов забрать П-90, П-90, П-90 Кстати, это тоже достаточно интересный скин Он, блин, он сделал, Кать, он, он сделан круто Я вот его не разглядывал, не рассматривал А он реально классный, типа 3D скин Это реально круто, я такого в кэски не видел еще П-90 после полевых собственно, Собственных испытаний Нужно еще будет докупать Ключки, благо деньги у нас есть И мы в принципе это Это и сделаем, выпадает Фомас. Так, нам нужно купить Еще 5 ключей Как же дорого встает открытие В Counter-Strike Global Offensive? Ну ладно Ладно, что плакать Раз сделали, значит Надо делать да, ну перчатки похожи на перчатки Я думаю, в принципе Все цело можно заявить, что мне сейчас перчатки выпали Вроде бы похоже Остается 4 кейса Давай, 3 кейса останется в позу орла Сядем, может что поменяется Кейсик покрутим Ну давай, тайные перчатки, что-либо, пожалуйста Но ну, это, блин, ну что это такое Давай, поза орла У нас три кейса остается Все-таки хочется юсп Реально очень крутой и очень годный юсп Пожалуйста Пистолет Юсп, любимец игроков Counter-Strike. Ну, давай. Любимец игроков Counter-Strike. Я хоть и не игрок, но Юспик нравится. Статрековский прямо с завода. Чекай, проверяй. Проверяй. Статрек Юсп прямо с завода. Давай. А я реально поверил, что сейчас, типа, выпадет Статрек Юсп прямо с завода. У нас остается два. Два, блин, кейса. Если на одном выпадет Авапа, на другом юс Будет хорошо. Я глаза закрою. Но я не вижу, прикинь, там перки сейчас выпадут. Или что-то крутое. Я даже не знаю, я потом на репите посмотрю, он бы что пролетит. Ну, статрековский UMP. Прикинь, где-то нож пролетел. Я вот не удивлюсь, честно. Остается last ключ. Да даже не дробя. Прям вообще максимально не дробя. Давай сделаем контракт. Давай сделаем контракты с всей этой историей Слушай, ну очень много пулеметов Очень много пулеметов 13 скинов У нас не хватит скинов Я, конечно, могу ошибаться Ну да, у нас не хватит скинов, к сожалению, для крафта Можем закрафтить синьку Синьки много Можем закрафтить вообще спокойно синьку Ее тут реально дофига Я всю синьку выбил с игры Ну, теперь другим игрокам будут сыпаться нормальные скины хотя бы Потому что весь ширп мы отсюда вытащили SG, кстати, SG еще не падал. А, падал, вру, падал, падал, SG падал. Так, ну давай дальше. Все-таки закрафтим всю синьку, которая есть. А, ну блин, здесь. Здесь капилляры, которые мне подарили, я их не хочу сливать. Но опять же, можно... Давай засунем все, кроме капилляров. SG мне вроде тоже подарили, но окей. Типа капилляры я засовывать точно не буду. Неплохо, кстати. они после полевых испытаний. А сейчас, может быть, получится сделать... Да, сейчас, может быть, получится сделать контракт. Ну, открытие кейсов в Counter-Strike мне не особо зашло, скажу вам честно. Со звездочкой. Это подписчик дарил. Ну, просто, а что еще засовывать? Орбита — это, блин, красивый скин сам по себе, пилотный розыгрыш. Крау Паутину мне подарили. Давай откроем призму второй, чтобы хоть немного разнообразить ролик. Ну, просто реально, хоть, хоть как-то его разнообразить. Мне просто... Мне просто обидно, что ничего не дропается. Дигл. Не, мы призму добьем. Мы добьем призму, может сейчас особо редкий предмет выпадет. Но, в принципе, похоже. Я не понимаю, что шансами у меня в кейсах вообще ничего не падает. Просто реально, прикинь, сейчас выпадет особо редкий предмет у нас другого кейса. Это будет настолько мемно. Ну, это тоже не похоже на особо редкий предмет, к сожалению Блин, какой же сегодня Неудачный день Слушайте, давайте немного добьем Можете еще потому что я хочу сделать контракт Опять же, призма второй Опять же, призма второй Но с кейсов ничего не выпадает Есть обычный призма Правда, ничего годного нет, но может выпасть редкий юмп или э, что-то еще угодное. Но, ну, опять же, да, это по 90. Давай подкроем немного признас, при, признас второй. Чисто разнообразить open case. Ну, просто мне нужен так. На, из выпал. В теории сейчас, может быть, мы можем сделать э, контракт. Использовать в контракте. Так, э, подожди. А здесь мы Можем что-то интересное собрать Но, опять же, снежная мгла идет. Попробуем, во всяком случае А, э, так, подожди, космос у нас на розыгрыш был Палач Дух воды, снежным мгла Не, надо еще немного повы повыбивать Давай чуть-чуть повыбиваем, я сделаю контракт Может действительно какой-нибудь интересный контракт получится сделать Пама статрековский зачем-то выпал. Я не понимаю для чего. Блин, ребята, мне немного подгорает. Просто реально. Блин, я надеялся на какой-то годный скин. Я сейчас хочу сделать контракт, но типа выбить нужно для этого какой-то какой скин нормального качества. Выпадает просто один шлаг. Так, давай-ка мы все-таки попробуем добить этот контракт. Соведов сейчас есть, Сжишка есть, есть, по 90 есть. В теории должно скинов хватить. Я надеюсь... Да, их вроде бы как, их хватит. Если сейчас выпадает что-то с другой коллекции, это будет просто кринж, блин. Хорош калаш выпал. Прямо с завода, после первых испытаний. Не. Ну, хотя бы калаш нам выпал, И на том спасибо. Сколько он стоит? Стоит он 2.400. Это забейте. В общем, всем огромное спасибо. Такой получился ролик, ребята. В всяком случае, надеюсь, вам понравилось. Мы потратили 50 тысяч на все это дело за два ролика. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вся халява в прикрепе. Всем пока.